О, Владимир Ильич. Для очень Это просто вообще-то очень для маленьких детей. Привет. А ты что тут делаешь? Ха-ха, я их нашел. О, закуска пива. Какая прелесть. Это что? О, скорпион. Метром